Моя говорящая школа. Книга из серии 100 волшебных звуков. С помощью этой книги ребенок сможет изучить алфавит. Для того, чтобы пользоваться книгой, нужно достать карточку, ставить ее в специальный модуль. На каждой карточке 10 различных звуков. Карточки двухсторонние, поэтому для того, чтобы услышать звуки другой темы, нужно ее перевернуть.